Всем привет! Вы на канале Антонина Брюлькова и вместе с Викой мы изучаем английский язык. И мы с вами повторим, как будет добрый день. Ребята, я надеюсь, что вы выучили фразу добрый день. Как будет добрый день? Как? Ну-ка, Вика, помоги нам. Good afternoon. Good afternoon. Давайте вспомним стихотворение. Расскажи нам, Вика Отлично, молодцы. На прошлом уроке мы с вами выучили. Как называются члены семьи на английском? Итак, давайте повторим еще раз. Как будет мама? Мазе Папа Father. Брат Brother. Сестра Сестер Малыш Бэйби. Ребята, я уверена, что каждый из вас правильно назвал всех членов семьи Вы большие молодцы. Также на прошлом уроке мы с вами выучили четыре цвета. Мы выучили с вами зеленый. Как зеленый по-английски? Green. Верно. Желтый. Uh, yellow. Yes. Белый. Black. Нет. Black это какой? Black это черный. Black это черный, а белый? White. White. Губки в трубочку. White. Отлично. Сегодня мы с вами выучим еще четыре цвета и дополним нашу песенку. Мы выучим с вами, это какой цвет? Pink. Pink. Розовый цвет. So repeat after me. Повторяем за мной. И. И. И. Н. Н. Н. Н. Н. Н. Н. К. К. К. К. К. К. Пинг. Пинг. Пинг. Пинг. Пинг. Пинг. Пинг какой цвет? Розовый. Три-четыре. Как по-английски розовый? Пинк. Умницы, um, молодцы. Следующий цвет – коричневый. Коричневый по-английски Brown. Браун Repeat after me. Повторяем за мной. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Б. Браун, Браун, Браун, Браун коричневый. Верно, как коричневый по-английски? Brown. Все верно, вы большие молодцы. Следующий цвет красный, как по-английски красный? Red. Red. Отлично. Repeat after me. Повторяем за мной. Red. Red. Red. Red. Red. Red. Red. Отлично. Red, как переводится? See, uh, красный. Красный. Как красный по-английски? Red. Red. Молодцы. Следующий цвет это синий. Синий по-английски. Blue. blue. Blue. Blue. Now repeat after me. Теперь повторяем за мной. B. Б. Б. Б. Б. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Блу. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Л. Голубой или синий? Да. Итак, голубой синий по-английски. Как? Б. Блу. Блу. Блу. Как по-английски синий голубой? Блу, отлично. Мы сегодня с вами выучим песенку куплет номер два песенки на прошлом уроке мы с вами выучили первый куплет песни про цвета. А сейчас мы с вами выучим второй куплет этой песенки. Слушайте нас очень внимательно. I see pink, I see blue, I see you and you and you. Итак, эта песенка переводится «I see pink» – «я вижу розовый», «I see brown» – «я вижу коричневый», «I stand up» – «я встаю», «and I sit down» – «и я сажусь», «I see red» – «я вижу красный», «I see blue» – «я вижу синий», «I see you and you and you» – «я вижу тебя и тебя и тебя». Now, after me, а теперь повторяем за мной. I see pink. I see pink. I see brown. I see brown. I stand up. I stand up. And I sit down. I sit down. I see red. I see red. I see Давайте вместе с нами споем. Три, четыре. I see pink, I see brown, I stand up and I see down. I see red, I see blue, I see you and you and you. Uh, похлопали себе! Вы большие молодцы! Давайте вспомним песенку с самого начала, ту, которую мы выучили на прошлом уроке. Первый куплет этой песенки и второй куплет этой песенки. Готовы? Да. Начинаем. I see green, I see yellow, I see that, funny fellow, I see white, I see black, I see this and that and that. Второй куплет. I see pink. I see brown, I stand up and I sit down. I see red, I see blue, I see you and you and you. Ху! Good job! Хорошая работа, отлично! Вы большие молодцы! Мы с вами выучили также несколько букв. Какая это буковка? I. A. Bukla A. Буква A. И слова, ребята, вы помните с этой буквы? Яблоко. Яблоко по-английски. Apple. Apple, верно, с буквы «эй». А это у нас осень. Как по-английски осень? Mm, autumn. Autumn, все верно. Еще одна буковка, которую мы выучили, буква? Би. Мячик. Бол. Книга? Биг. Бук. Бук. Биг. Это большой, биг, большой. А бук – книга. Отлично. Ребята, а вы помните все слова? Слышу, что вы помните. Молодцы. Сегодня мы с вами познакомимся еще с одной буковкой. Эта буква называется СИ. СИ. И слово, которое с нее начинается? Как вы думаете, какое у вас слово? Cat. Cat. Кошка. Все верно. Слово cat кошка cat. начинается с буквы си. А теперь Бук послушайте плач. стишок. Послушайте. А потом будем повторять вместе. Слушаем. Бук на охоту вышла, вышла си мышка, лапы уноси, си. чтоб сегодня Это на обед не достаться кошки Кэт. Now repeat after me. А теперь повторяем за мной. На охоту вышла Си. На охоту. На охоту вышла Си. Стоп. Мыши лапу уноси. Л мыши лапу уноси. Чтоб сегодня на обед. Чтоб сегодня на обед. Не, не достаться кошки Кэт. А теперь хором все вместе. Три, четыре. На За охоту вышла си. Мыши. Выши. Лапу что Чтоб сегодня на обед не досталось кэт. Все верно. Повторим, какую буковку мы сегодня выучили. Си. Какое слово начинается с буквы Си? Кэт. Все верно, отлично. Наш урок подходит к концу, и давайте мы с вами повторим. Что же сегодня нового мы выучили на уроке? Выучили мы цвет песни. Новые цвета. Да, какие? Розовый. Розовый, пинк. Коричневый. Браун. Еще какой выучили цвет? Красный. Красный. Э, голубой. Красный как в английском? Red. Red. И синий-голубой? Синий-голубой будет. Вика забыла. Ну-ка, ребята, подсказываем. Вспомнила? Да. Как? Blue. Blue. Это тебе ребята подсказали? Ты услышал их? Yeah. Отлично! И мы новую буковку изучили. Какую? Си! Uh, Си. Какое слово с буквы Си начинается? Кэт! Все верно! Отлично! Если вам понравилось наше видео, ставьте класс, подписывайтесь <как> на наш канал, пишите в комментариях, что нового <как> вы узнали, что вы еще хотели узнать и до новых встреч! бай- бай!